Сложная оплата подразумевает разбиение суммы чека на несколько частей. Одна часть оплачивается наличными, другая – банковской картой. Чтобы принять такую оплату, необходимо нажать кнопку «Сложная оплата». Откроется форма «Оплата чеком. В поле «Всего к оплате» отображается сумма чека. Нажимаем кнопку «Наличными». Тогда в табличной части формы появится строка с видом оплаты «Наличные». По умолчанию в поле суммы отображается итоговая сумма чека. Данную сумму необходимо отредактировать. нажимая в поле «Сумма» и вводим ту часть суммы, которая будет оплачена наличными. В случае, если нужно изменить сумму наличных, необходимо нажать кнопку «Backscape». Тогда поле суммы будет очищено. Если нажать кнопку «Сторна», то строка с видом оплаты наличные будет удалена. После ввода суммы наличных в поле «Остаток» автоматически отображается сумма, которую необходимо платить банковской картой. Нажимаем кнопку «ПК». Откроется форма авторизации операции, в которой отображается сумма остатка. Нажимаем клавишу «Интер». С банковской карты будет списана сумма остатка. В форме «Оплата чека» нажимаем кнопку «Интер». При успешно проведенной операции будет распечатан чек, в котором будет отображаться сумма, принятая наличными и платежной картой.